в конференции «Наука будущего». В Санкт-Петербурге наверняка вы были, да? Нет, в Санкт-Петербурге не был. Так не получилось. Нет? То есть это ваша первая конференция? Это ну был... вот это, это, хотя я активно участвую в этих мегагрантовых экспертизах и так далее, и все, но вот в таком, чрезвычайно так, а ваше... полезно. Конечно, это ваше очень ваше ваше важно, время. полезно, да. Я вчера на вечере выступал и сказал, что в России создана еще одна новая система. Вот, с привлечением ученых, в первую очередь наших ученых, которые сейчас за границей работают, и иностранных ученых. Это свежая кровь, Это во всем мире это используется. И сейчас это в Россию пришло, это очень хорошо. Я это поддерживаю. Конечно, мы в России, в отличие, вот тут нужно иметь в виду, всегда говорят, вот денег, денег нету. Увеличение финансирования науки связано с изменением экономического порядка в стране. Вот во всех социальных государствах европейских доли государственного бюджета от ВВП на развитие, то есть на государственный бюджет 50%, у нас 30%. Из этих 30% 10% на развитие образования, здравоохранения, наука, культура. А в европейских странах 20-25%. Вот изменений порядка, приоритетов, это является актуальнейшей, следующей актуальнейшей проблемой поддержки развития народа. Вот это еще обществом неосознанно. А в пределах вот этих 10% это правильно. От чего-то отказаться, но зато вести вот эту грантовую систему с привлечением свежей крови из-за границы, дополнительного финансирования вот такого грантового, конкурсного, на, нач... на поддержку, начало, на развитие науки, это чрезвычайно важно. Как Пой. вы думаете, почему для проведения этой конференции была выбрана именно Казань, Казанский ну, университет? Сказал же Путин, что это вторая столица России, Казань. Балатый. Ну, вторая или третья, неважно, все равно. Поэтому, конечно, Казань, это вот Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Казань, Новосибирск, это... Это естественно, это ведущие города России. Вы бывали здесь в Казани, Все время несколько Ну, Участные. у меня здесь ученики работают, вот, и друзья и родственники. Так что с научным сообществом Казанского университета. Что-то вас связывает? Ну, конечно, конечно, я здесь являюсь почетным профессором Казанского университета, членом попечительского совета. Мне все это очень приятно. Как оцениваете мне. изменения, которые произошли за последние годы в университете? Uh, укрупнение, объединение. Uh, это один из путей, вот нужно, в принципе, это, наверное, правильно. Наверное, правильно. Это вообще все реорганизационные меры, их результаты нужно смотреть всегда после, после этого дела. Я глубоко не вникал вот в необходимость этих вот реформ, таких вот объединений университетов и так далее. Вот возвращаясь как раз к вопросу о мегагрантах, вы человек, который знает изнутри? Да, ситуацию. я да, был один из первых, кто был в, в этой комиссии. Да, вот. и в этой комиссии и Это... в университете. Как вы считаете, в Казанском федеральном есть такие проекты до Конечно, конечно, конечно. Казанский университет один из ведущих университетов в отечестве нашего. Поэтому, конечно, есть. Их нужно найти, они должны быть. Обладать оптимизмом, осмелиться написать, это тоже целое дело это написать вместе с приглашенным ученым. Но ну, есть же и кроме мегагрантовых таких приглашенных, есть и Российский научный фонд, фонд перспективных исследований, РНФ. Вот это все попытки, когда денег не хватает, как всегда везде, но поддержать наиболее вот таких перспективных, это, это правильно. Понимаете, сказать, что то ли вот в это или в этой, а все важно. Важна и медицина, и сельскохозяйственной науки, и биология, и генетика, и физика, и химия. Ну, Казань это химия, конечно, самая крупная школа химиков. И физика. Тут институт физико-технический, институт академический есть. И вот институт механики и машиностроения, машиноведения. Все важно. В том-то и дело, что в науке нельзя сказать, что вот эта наука важнее, чем другая. Другое дело, в пределах каждой науки, конечно, нужны наиболее сильные, э, в каждой науке есть наиболее сильные перспективные такие точки. И вот тут нужна экспертиза. Это вот Очень важно выбрать то, что даст наибольшую отдачу и перспективу, перспективу. Не только для экономики, но даже и для развития науки, для ее популяризации, для повышения ее статуса. Ну и потом она же фундаментальная наука, это есть источник новых идей в экономии, в производстве. Так что все важно. Спасибо. Татарстан в этом смысле вот, ну, одна из лучших республик, лучшая республика. Наверное. Татарстан, Башкорстан, это мне близкие. За них мне наиболее, как сказать, и больно бывает, и радостно. Спасибо вам большое.